Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас в гостях мой подписчик Кибер. Как я и обещал, с сегодняшнего дня начинается рубрика постройки подписчиков. Каждый из вас может попасть в эту рубрику. Для этого вам нужно отправить фотографию и описание вашей постройки в мой дискорд. Кибер, расскажи, что мы сегодня будем строить? Это очень быстрый, сучасный самолет, какой э, пока что не военный. Но скоро станет военным, когда я буду в компьютере играть, я сделаю полностью весь аэропорт. Но есть одно новое в этом самолете. Ты Тебе очень неудобно будет э, делать посадку, но я это уже научился делать. Ты сам придумал эту постройку или нашел на ютубе? Нашел на ютубе. Но ну, механизм, чтобы что машина прыгает, я его сам придумал и уху отдал. Расскажи, а как ты нашел мой канал? Я просто был на Ютубе, смотрел во вкладке Roblox, может что-то будет. Ну и нашел, ты играешь там на стриме, играешь в Построй корабли. Почему тебе нравится мой канал? Ну, потому что у тебя, ну, первые в стримах, на стримах было очень ве весело и... Мы круто проводили время, теперь есть интересные постройки, и каждая постройка, ты не знаешь, какая она будет, и вот это интерес. Сейчас, ребята, мы построим самолет Кибера, а после туториала мы посмотрим, на что этот самолет способен, а также я вам покажу смешные моменты из съемок, и отвечу на вопросы Кибера. Оставайтесь с нами, будет интересно. Время туториала. Поднимаемся на небольшую высоту и там начинаем строить самолет. Я буду строить из золотых блоков. Если хотите, можете строить из других. Ставим кресло пилота. Еще нужно построить крылья. На них будут расположены механизмы для полета. Здесь ставим шесть блоков, как показано на видео. Ставим два титановых забора с одной и с другой стороны. По центру этих заборов ставим по пружине. На пружине ставим магнит таким образом, чтобы он смотрел на титановые заборы. Рядышком ставим еще одну пружину. Но сначала шаг перемещения ставим на 0.5. С другой стороны строим точно так же. Летательный механизм готов. Сохраняем и проверяем. Все правильно работает. Только как говорил Кибер, нужно научиться садиться. Ну а теперь сами строим декор. Спереди сделаем пропеллер. Сейчас я вам покажу, как это делается. Я сделал пропеллер, который ничего не касается. Теперь оставляем полблока и на эти полблока ставим колесо. Полблока вытягиваем и удаляем. Теперь с помощью блоков соединяем колесо с самолетом, чтобы ничего не отвалилось. Выделяем опоры и колесо, включаем крутящий момент на максимальный, скорость на 10, отключаем у всего и включаем прозрачность. Внизу ставим кнопку и привязываем к ней колесо. А колесо отвязываем от кресла пилота. Теперь сделаем механизм для открытия кабины. Поднимаемся на небольшую высоту и там ставим сервопривод. Он должен привязаться к кабине. Нельзя, чтобы кабина была к чему-то привязана, кроме сервопривода. Ставим кнопку и привязываем к ней сервопривод. Теперь можно сохранить и проверить. Отключаем фиксацию, нажимаем на кнопку и у нас открывается. Выделяем все механизмы и ставим у них прозрачно на 100%. Все, готово. Теперь посмотрим, как работает наш самолет. Кибер, почему ты делал самолет из золота? Это я сделал из золота, потому что он, это самый светлый блок. А теперь мои вопросики. А, ну давай. Почему ты перестал стримить? Стримы это не творческий процесс, мне больше нравится что-то делать. Почему Кримсон такой уважительный на канале, если есть такие люди, как я, Кирилл? Во-первых, я ко всем отношусь уважительно. И во-вторых, Кримсон мне очень много помогал с декором. За это я ему очень благодарен. Почему ты создал YouTube канал? Было интересно попробовать, что это такое, а потом решил ради подписчиков продолжить вести свой канал. А может еще один вопрос? Ладно, почему ты начал снимать билд-эбот, а не, но не скайблок сразу? бил дэ победил в голосовании. Ну, Все, у меня вопросы закончились. Приветствия мы уже, уже сняли. сняли. Дай еще раз. Всем привет. Сейчас. Я... Да блин, на с телефона тяжелее делать эмоции. Всем привет! Всем пока! Узнал про твой канал просто посмотревший. Обозвал тебя нубом.